Привет! Сегодня в этой видеопрезентации мы разберем, зачем снимать живые ролики и где их можно использовать. И первое, о чем я хочу вам рассказать, это зачем снимать видео и как можно зарабатывать на съемке видео. Итак, все видео делятся на две основные категории для себя или на заказ кому-то что означает «для себя». Зачем это нужно именно вам, решать только вам. Однако я могу предположить несколько вариантов. Например, обучаться, смотреть, пользоваться, наслаждаться, делать ролики самому, показывать их другим, продвигать партнерские программы, раскручивать свой бренд, или участвовать в разных проектах. Как видите, спектр использования видео очень большой. Давайте поговорим о видео на заказ и о способах заработка на видео. И самое первое – это реклама собственных услуг. Здесь мы можем приглашать в бизнес, приглашать на обучение. Вы можете оказывать услуги по монтажу роликов. Вы можете шить ботинки на заказ в конце концов и записывать на эту тему ролик. Дальше – это реклама партнерского товара для продвижения собственного бренда, себя, компании, канала, блога, для создания видеопродукции на заказ. Это может быть даже офлайн, какие-то мероприятия, репортажи, ролики. Можно снимать, можно монтировать. Это создание обучающего видео, курсы, уроки. Вы можете обучать свою команду, а можете упаковать и разместить, например, на Глофарте. Еще один вариант заработка – это онлайн-фрилансер. Продажа видеоуслуг на заказ через онлайн. Это наполнение собственного интернет-ресурса. YouTube, блог, соцсети и так далее Это создание продающего видео. Многие бизнесмены очень неплохо платят за создание продающего видео, а также для набора аудитории, пиар, для связи с общественностью. Следующую часть, которую мы разберем, это создание и типы видео. Сейчас мы рассмотрим некоторые типы видео и разберем, где можно использовать такие ролики. И первое – это живое видео. Это самый лучший тип видео. Если вы собираетесь позиционировать себя как бренд, то желательно показывать видео себя и свое лицо. Такой подход хорошо растапливает лед и вызывает доверие. Следующий тип видео – это скринкастовое видео. Скринкаст – это видео, записанное прямо с экрана вашего монитора. Хорошо подходит для маркетинговых целей, показа слайдов, для видеопродажника или это видео обучающего характера, например, как работать в какой-нибудь программе. Следующий тип видео это анимационное видео с семенами любимые мультяшки-анимашки. Такие ролики обычно не оставляют равнодушными людей, а досмотренные до конца видео это большой успех. Я даже не буду говорить, как это важно. Элементами анимации могут быть не только персонажи, но и объекты, картинки, титры, любая видеографика. Они могут появляться, двигаться в процессе показа в кадре, исчезать по определенным алгоритмам, и это уже будет не статичное видео. Все находится в движении, чтобы привлечь зрителя. Следующий тип – это видео смешанного типа. Таким типом видео мало кто пользуется, а зря. Смотрится очень привлекательно. Смешивайте все, что вашей душе угодно. Вы можете смешивать живое видео с анимацией, анимацию со скринкастами, скринкасты с живым видео. И все это будет двигаться и меняться в процессе просмотра. Как раз это нам и нужно. Едем дальше что нужно для создания живого видео. И первое, на что я хочу обратить ваше внимание это персонаж. Персонаж это вы сами. Запомните главное правило. Встречают по одежке. И только потом, когда вы понравились зрителю, он будет слушать то, что вы говорите. Теперь что вам нужно продумать в вашем образе? Первое – это одежда. Убедитесь, что одежда соответствует нужным параметрам. Если вы снимаете себя в полный рост, не забывайте про обувь. Следующее – это прическа. Может быть, я сейчас скажу банальные вещи, но голову нужно мыть перед каждой съемкой. Дальше – психология. Эта сторона показывает, насколько вы эмоциональны или наоборот спокойны. Это ваша речь первое время у вас будет не очень поставленная речь. Множество аканий, эйканий. Ничего страшного, успокойтесь, все лишнее обрежете на монтаже. И еще об одном мне хотелось бы сказать. Это жестикуляция. Здесь две крайности. Никогда не стойте столбом с опущенными руками и не размахивайте руками, как ветряная мельница. Все движения должны быть плавными, руки открытыми и попадать в кадр. Конечно, за исключением крупного плана. Дальше, что вам нужно для съемки видео? Это оборудование. Существует ошибочное мнение, что создание видео сильно бьет по карману. Многие думают, что нужны профессиональные камеры, огромные световые приборы, всякое дополнительное оборудование, которое могут позволить себе только миллионеры. Давайте я развею этот миф. Все, что вам нужно для съемки вашего видео, это камера, которая есть на любом телефоне. Вам будет достаточно только одной этой камеры. Если съемка со стороны селфи вас не устраивает, снимайте себя с тыльной стороны. Там разрешение больше и качество съемки будет лучше. Лично я первые свои видео снимала на тыльную сторону телефона. Так что не заморачивайтесь, снимайте на телефон. Следующее это микрофон. Если вас не устраивает штатный внутренний микрофон, купите обычный микрофон петличку. Она не такая дорогая. Единственное, что хочу посоветовать, при покупке берите микрофон с проводом около 2 метров тогда вы сможете свободно отойти от камеры. Иначе вам всегда придется стоять рядом. Следующее ⁇ свет. И не секрет, что самый лучший ⁇ это дневной свет. Если его недостаточно, Подойдут обычные настольные лампы холодного света. Если у вас два источника света, ставьте их по бокам от себя. Если один, располагайте по центру и как бы сверху, чтобы лампа не давала сильную тень сзади. Следующее, о чем хочу сказать, это штатив. Для хорошей съемки камеру необходимо жестко зафиксировать. Можно для этого использовать обычный стол полки в шкафу, а можно приобрести самый дешевый фотоштатив. Вам он обойдется в пару сотен рублей. Вы убедились, что вам практически ничего не нужно покупать для съемки. Тут главное не искать причины, чтобы не делать, а искать возможности, чтобы делать. Следующий момент, на который нужно обратить внимание, это обстановка. Обстановка это то, что попадает в кадр. Самый хороший принцип при видеосъемке это принцип минимализма и простоты. Посмотрите на свой интерьер. Старайтесь, чтобы в кадр не попадали кровати, двери, длинные коридоры. Лучше всего снимайте себя на фоне стены. Если у вас стена в старых сестрах обоих цветочек, то рекомендую сделать фон из белой простыни. Можно купить 4 листа белого ватмана и прикрепить на стену. Объекты и перемещения касаются съемки на улице. Если вы делаете запись в парке на лавочке, посмотрите сначала вокруг, чтобы в кадр не попали подвыпившие люди. Если делаете съемку на фоне какого-то здания, проверьте, чтобы в кадре не было обшарпанности или какого-то мусора. Вот пример хорошей съемки на улице. Красивое благородное здание и фокус камеры на этой девушке, а не на заднем фоне. Отлично. Еще один главный элемент для видео – это видеомонтаж. Очень много людей делают так. Снял видео и сразу залил его в интернет. Тянущимися руками во время включения-включения записи, паузами, вздохами. Не делайте так. Видео надо подрезать в начале и в конце. Другими словами, делать видеомонтаж. Итак, видеомонтаж должен быть обязательно. Хотя бы первичный и минимальный. Для этого вам потребуется программа для видеомонтажа и на сегодняшний день их великое множество, вы можете выбирать любую. Если вы еще новичок в видеомонтаже, то могу посоветовать вам программу, которую я пользуюсь сама. Это программа Camtasia Studio. Она очень простая в использовании. И последнее, если вы хотите обучиться создавать 3D видеопрезентации, такие как вы смотрите сейчас, и первичному монтажу видеороликов, то напишите в комментариях «Хочу на консультацию» и вместе мы подберем для вас лучший способ создания роликов. Итак, я надеюсь, что это видео было для вас полезным, а кто хочет продолжения нашего разговора, пишите в комментариях «Хочу на консультацию» и до новых встреч.